Просторный кирпичный дом создан по оригинальному проекту специально для нашего клиента. Он обладает по-настоящему внушительными размерами. Жилая площадь этого дома составляет 286 квадратных метров, а площадь террасы – 26 квадратных метров. В доме есть большая гостиная, просторная кухня-столовая, котельная, 4 санузла, 5 больших светлых спален, 3 гардеробных, а также полноценный внутренний банный комплекс, включающий сауну, помывочную и полноценную комнату отдыха. В этом прекрасном доме есть все для комфортного проживания большой семьи. Дом построен из крупноформатного керамического блока 510 мм, имеет надежный монолитный фундамент, а также монолитные железобетонные перекрытия. Фасады облицованы кирпичом европейского производителя, а на крыше смонтирована трехслойная мягкая кровля. Строительная компания «Апельсин». Воплощаем ваши мечты о загородном доме.